Здравствуйте! Сегодня у нас 1 мая 2019 года. Канал народовластие, Программа Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной на связи, Иван Белецкий. У нас прямой эфир. Так, что там у нас где-то это? Добрый вечер. Я диспетчер. Как слышимость? Думаю, все нормально. Хорошо. Значит, там фон где-то, Иван. Фон? Ага. По -по -по -по Повторяется Подпишите звук. Дело. Поехали, видим, слышим. Просим прощения, что задержались на 8 минут, но это потому, что мы переподключались. Мы только что э, на канале Народовластие с Иваном были э, и э, зачитывали письма, которые пришли, и говорили о партии народовластии. Очень символично, что мы это делали 1 мая очень символично, очень я хотел как раз с 1 мая все это делать, как в день, так сказать, солидарности трудящихся всего мира, праздник солидарности в России, конечно, благодаря коммунистам, находящимся у власти, это все жутко извратили, и то есть, не, ну, тоже, конечно, люди ходили на демонстрацию, как-то вот купили там всем было весело, но сама, сама идея солидарности, конечно немножко подобосрона. А вот там, где я нахожусь во Франции, конечно, это святой праздник, люди с удовольствием празднуют, это не рабочий день, люди празднуют, люди выходят, ну мы поговорим еще об этом на мероприятии, песни поют, Марсельезу, Интернационал поют. Надо сказать, что Интернационал это же не это коммунисты решили, что это гимн коммунистов придумал-то. И Жен Патье, он был анархистом, и первый интернационал это интернационал анархистов и социал-демократов, если кто-то не помнит. Да. Так вот, а как в uh, Украине там перво, 1 мая отмечают, Иван? Не вижу, никак не отмечают. Никак не отмечают. Ну да, нет, нет, праздник есть, но по-моему никаких таких шествий я не слежу. Да, сейчас выходные дни, 1-2-30-го. По, с начала недели, да, с 29 по, я так понимаю, по второй что ли, выходной. Да, вот в Петербурге, в России отмечают так, в Петербурге более 30 задержанных, по всей стране уже более 100 человек задержано, это на первомайских акциях. Вот кто-то дает уже по 200 человек. Причем различные устраивали шествия, это и КПРФ с так называемыми профсоюзами. Ну вообще ужасно, представляете. То есть путинские профсоюзы устраивают первомайские шествия и рассказывают о солидарности трудящих. Те самые профсоюзы, которые ни разу не вступили за тех самых трудящихся. Ни разу не вступились. Ни разу. То есть, вот, посмотрите, какие бы ни принимали законы, которые ограничивают права трудящихся, ни разу эти путинские профсоюзы даже чисто формально не мяукнули. То есть, ну, казалось бы, ну, понятно, что они там едят с руки у Кремля, ну хоть вид-то они должны были делать, они даже вид не делают, представляешь, какие подонки. Так, и... я, я могу по 1 мая дополнить, мы как националисты в России проводили ежегодные... Первомай, но он был чисто правый, чисто националистический. Он, конечно, шел в разрез э, с путинскими первомаями и в этом году националистам любым при том и полуватным всем запретили первомай и э, он потерял некий, да, некий даже малый аспект права. Uh, правая идеология и по сути сейчас да КПРФ полностью перехватила ну и отдали в общем коммунистам потому что мы хотели привнести что 1 мая это не только коммунистический праздник нет ни в коем случае это, да uh, это, да, это uh, начало да. Изначально это не коммунистический праздник, конечно. Изначально извини, я перебил. Различные религиозные конфессии отмечают 1 мая, да. Ну под разными, так сказать, соусами. И потом перехватили. Те люди, которые, ну, собственно, те протесты, которые были 1 мая, они были и связаны с этими как бы религиозными культами. Потом, вы помните, там расстрел в Чикаго и так далее. И уже, в общем-то, это усилилось все. И, конечно, это праздник труда. Причем здесь коммунизм? Причем здесь коммунизм и праздник труда? Да, я извини, перебил. Вот в Греции все правильно, поняли, там забастовка транспортников, То есть транспортники в Греции недовольны тем, что происходит действительно с экономикой проблемы. Грецию сильно лихорадят тогда, когда Греция не входила в Евросоюз и в зону евро. Ну, все было понятно. Вот даже во Франции я очень часто от взрослых людей слышу недовольство. Говорят, все стоило один франк. А теперь это же самое стоит 1 евро, то есть в 6 раз дороже. Ну а с грехом то вообще еще хуже, да? То есть там, наверное, еще более все увеличилось в цене с введением евро. И, конечно, те люди, которые ну, недостаточно не обеспечены... Они стражают. а вот те люди, которые работают, они хотят быть достаточно обеспеченными. Понимаете, вот вся разница. В России люди работают, и потом какая-нибудь Голикова нам говорят, ну вот этот парадокс, что в России люди работают и являются нищими. Ни хера себе парадокс. За такие парадоксы на кол надо власть сажать. В Греции они не хотят таких парадоксов. Вот транспортники забастовали, говорят, денег дайте. Как ты думаешь, дадут, не дадут? Не думаю, не дадут. Я, я думаю, дадут. Стоп, дадут. Зачем им надо? А дальше, понимаешь, дальше опять будет мальчик-анархист с бомбой, и потом поднимется полгреция, и правительство уйдет в отставку. Помнишь, там мальчика-анархиста прибили, прав правительство потом ушло в отставку. Ну, сейчас сидит правительство там и думает, ну, нахер мне это надо? Ну, что, свои, что ли? Ну, подниму я им зарплату, этим транспортникам, понимаешь? Тем более, что в основном сейчас во власти в Европе люди молодые, это такие мастодонты, как там в Германии, да, канцлер, таких не очень много. Они думают, ну еще жизнь впереди здоровая, Че, зачем с народом ссорятся? Я думаю, что в Греции они победят. Вот посмотришь, недаром не, не от 1 мая они решили устроить. В Париже манифестанты, ну там рок-н-ролл, как обычно. Обычно по субботам устроивают, но сейчас 1 мая, поэтому дали дрозда по полной программе. Надо сказать, что во Франции фраза, произнесенная на французском «Да здравствует революция» имеет всегда очень большой успех. То есть, если ты 1 мая, там, когда в какой-то праздник, говорю, да здравствует революция, то люди воспринимают это особо положительно. То есть люди хорошо относятся. Вот эта разница между Россией и Францией. То есть люди относятся хорошо к революциям и к революции, к той великой французской. И когда ты говоришь, ну, Робеспьер там заколбасил столько народу, они э, тебе говорят логически, ну же его же самого тоже заколбасили. И на это, собственно, нечего ответить. Говорит, ну да, заколбасили. Ну, значит, все правильно развивалось. Значит, это дало нам толчок к тому, чтобы быть свободными. И я, в общем-то, не могу с ними не согласиться. Может быть, если бы время в России кого-то из тиранов заколбасили. Ну, там, например, Иосика, да, тоже, может быть, как-то Россия бы сейчас была свободная. Ну, может, не такая, как Франция. но ну, мы же все во всем берем пример с Франции, да. Ну, может быть, и в этом возьмем пример, в конце концов. Вот. И во Франции, ну, Избили, я не хочу сказать, да, как российские СМИ написали, но навинтили немножко корреспондент Кириа Новости. Корреспондент Кириа Новости решила, что она такая прям из себя крутая, что ее не, не побьют, если она пойдет снимать столкновение в Париже. Ну, в Париже, понимаешь, это такая народная забава, сталкиваются все время. То есть главный вопрос, сколько на этот раз сожгут машин. Мы же всегда знаем, что в Париж вот в субботу не стоит ездить, потому что могут те машину спалить, да? поэтому, ну, так принято здесь, и, собственно, некому потом даже обращаться, ну, сам виноват, сам дурак, если тебе машину спалили, то есть, ну, тут такая молодецкая забава. И вот э, корреспондентка решила, что она там круче всех, но получила, говорят, по голове, пока полиция разбиралась с протестующими, ну, 1 мая еще сделать. В Болгарии прошли первомайские митинги и шествия. Ну, естественно, требовали отставки правительства. То есть, если по Красной площади там гуляли, и, и, и славили Путина То во всем, во всем остальном мире Хренососили свои правительства И требовали их отставки Независимо от того какие это правительства да? Ну потому что Есть правительство которому много чего Можно предъявить А есть которому немного чего Ну просто это вековая Нелюбовь народа к правительству работает да? ну как-то Нечего предъявить Ну уж правительство правительство. Ну значит козлы ну, в общем, справедливый, тут не, не, нечего даже сказать. И марш националистов прошел под лозунгом «Прочь из ЕФ», и ЕС проходит в Польше. Да? Вот. И я только не понял, понимаешь, парадокс в чем? Иван, знаешь, в чем парадокс? Ага. Парадокс заключается в том, что только что Макрон выступал, и высказал мнение ну, многих э, стран Евросоюза о том, что если как бы миграционная политика не устраивает все страны, то эти страны, которых не устраивает миграционная политика, они должны покинуть Евросоюз. Или пусть их эта политика устраивает, потому что это решение большинства. И там и в Польше выходит с лозунгом «прочь из ЕС», и это звучит двояко. Они-то имеют в виду мигранты «прочь из ЕС», а здесь как раз имеют в виду Польшу, что она «прочь из ЕС», потому что не хочет идти в рамках общей миграционной политики. И вот такой получился каламбур, вышли националисты «прочь из ЕС», а их самих того и гляди, попрут скоро из-за того, что Польша ведет себя, в общем-то, некорректно, если так уж по чеснухе, может быть, какая-то миграционная политика неправильная, да, хотя я думаю, вот я здесь вижу, что достаточно правильно все делается, а я думаю, что это общее решение, если это пока это общее решение, все должны его исполнять, а то, если есть общее решение о том, чтобы субсидировать Польше какие-то там деньги, это нормально, да? А я, я, чтобы Польша эти деньги тратила на мигрантов, это ненормально. Ну, так не бывает. То есть, я думаю, что будут, будут серьезные проблемы. Назарбаев призвал казахстанцев беречь единство народа. Надо сказать, что в Казахстане особо массовый протест начался, чем это закончится, вот, трудно сказать, ну, как трудно сказать, конечно, это будет продолжаться до того момента, когда все там не устаканится или совсем не рухнет, потому что та система, которая там налажена, была, она ну, слабо жизнеспособна, а теперешняя система после того как Назарбаев объявил об уходе, а сам не ушел, и там левой ногой пытаются управлять, но ну, это вообще фигня полная. И вот он что сказал, «Благодаря единству наши предки, преодолели все трудности, сохранив для нас великую степь, мы вместе создали независимый Казахстан, тем самым исполнив мечту наших предков». Да, в Великую степень, наверное, Гумилеву начитался э, не иначе. Да, Мы счастливый народ, нам необходимо беречь наше единство и уважать независимость. Осуществление наших программ развития приведет страну к еще более светлому будущему. Ну что-то светлое будущее в Казахстане как-то... Помнишь, как в советский период говорили, светлое завтра наступит завтра, что-то ожидается только оно на словах. Для, я понимаю, семейства Назарбаева светлое будущее уже наступило, ну и для некоторых его акимов, а для всех остальных оно только ожидается. Но я не думаю, что люди будут ждать этого светлого будущего, я думаю, протесты там будут продолжаться. 15 военных в Индии погибли в среду при взрыве, организованном маоистами. Представляете, вот для некоторых будет, может быть, необычно, да, но вот в, в Индокитае до сих пор очень сильные в Индии, в общем-то, в Индокитае очень сильны маоистки течения и совершенно даже вывороченные, то есть не просто там какой-то маоизм, который извечно с терроризмом сопряжен, да, но и такие продолжать Так, друзья у нас я так понимаю что-то с мальцом мы сейчас э, остался я в эфире да я тут я сейчас наберу ему выясню как мы технически переподключим возможно я просто его сам и добавлю видимо у буря французская буря унесла мальцева у него что-то с интернетом сейчас я Я думал, меня выбило, честно говоря. Анимацию. Так, а как же я... Я что? Че... Ну, я разговариваю, ну он, он, он может быть для разговора для разговора может быть даст. Че? Я в эфире? Ура! Отлично. Поехали. Все. А ну сама запустилась, само выключилась, само, само запустилась. Ну, очень хорошо. Так, отрубон пишет. Напишите, видно, слышно. Вот пошел и чат пошел. Так. Так, так, так. Нормально, ура, все отлично. И почти 2000 рабочих заблокированы в шахте в ЮАР. Представляешь, что есть вот такое количество. Это вот тоже в мая. 1800 человек в шахте. Представляешь, какие там шахты, что по 1800 человек блокируется Это жутка. Работает. Понятно, что там 1800 человек в самой шахте. Метеорит упал на один из домов в Коста-Рике. Я помню, в начале 20 века, когда там... Мятежи устраивали как раз в Коста-Рике. Там на мятежников упал метеорит, и мятеж при прекратился. Было такое дело. А теперь вот упал на один из домов. но ну, вроде никого не прибило. Один килограмм, сто грамм вес этого метеоритного тела. Но я думаю, что дом у них столько не стоит, сколько этот метеорит. Продадут метеорит, купят себе новый хороший дом уже. Так что кому-то, кому-то подвезло. А в России, видишь, Метеориты падают так, что реки перекрывают. Потрясающая, конечно, ситуация, и никто это не исследует. Как-то все так втихаря прошло, да, то есть падение огромных метеоритов за последнее время произошло в России, и никто даже слова не сказал. Ну, как сказали, так, между делом, ну, там упала речку, перекрыла, потом 20 э, тонн взрывчатки пришлось использовать, чтобы э, убрать эту плотину. У Мальцева нос стал красным, но это солнышко заходит, это солнышко красное, здесь очень яркие закаты, такие красные, такие небо подсвечено так. Кто-то сказал, что здесь прорисовано все лучше. И вот у меня тоже такое ощущение, что здесь все гораздо лучше прорисовано, чем там в России. То есть там на ту компьютерную программу очень мало времени потратил создатель. А здесь все вот прям до мелочей, до каждого сантиметра все прорисовано. И... На РЕН-ТВ пожаловались в прокуратуру за фейк-ньюс о падении астероида. Видите, в России РЕН-ТВ рассказывал о том, что упадет астероид, всех убьет, и кто-то написал в прокуратуру, потому что, ну, уже достали такими. Так, так, так, вот пишут, у нас солнце давно зашло, да. Это как раз вот тем чертям, которые рассказывают, что Мальцев вещает из России. Даже такие придурки есть, да? Но ну, в России солнца нет. Так. И газовый баллон взорвался в квартире на северо-востоке Москвы. Постоянно взрываются эти газовые баллоны для того, чтобы потолки натягивать или просто там на кухне. Видишь, в Москве не все газифицировано, поэтому некоторые от баллонов еще получают газ. В Воронежской области силовики накрыли цех по производству алкоголя. Я так понимаю, что это цех, который был у них не под крышей. То есть, я думаю, на соседней улице цех, который под их крышей, а здесь открылся какой-то левый. Они решили его немедленно закрыть. Пожарные нашли труп на пожаре в центре Москвы. Школьник украл крупную сумму из семейного сейфа. Такие, в общем, новости веселые. Эвакуирован. И дома в москве из-за подозрительного предмета в ингушетии депутат украл невесту Представляете, то есть такой товарищ саахов в кавказской пленнице в шестьдесят пятом что ли, году погуглите, и вышло представляете то есть это она на год помоложе чем я и там это рассматривалось как комедия, то есть как невозможная ситуация, из-за этого она была комедийной. А сейчас совершенно нормально, вот депутат украл невесту и говорят, ну заплатит штраф и все будет нормально. Помнишь, как... Вся Россия и, там, и полмира сражались за то, чтобы какой-то там чеченский начальник РУВД не женился на молодой девчонке, причем это второй брак, то есть у него есть жена, и чтобы он не мог взять себе вторую жену. Ну и что, и кто победил, взял он себе вторую жену и на всех наплевал. Это к вопросу наших конституционных чтений, где действует Конституция России. Не, ну там на Кавказе закон не, не писан, знаете, мэм такой, закон не, не слышали. Пишут в 67-м году, ну 67-й год, видите, то есть в любом случае, вот мне 55 лет в этом году, да, я 64-го года, а это значит 52 года этому фильму, более полвека назад. В сети началась кампания против Мираторга. Вот этот Мираторг намироточил что-то на народ, что они там любят хамон и так далее. Ну, призывают бойкотировать агрохолдинг Мираторга, его продукцию. Я присоединяюсь с удовольствием, потому что такие путинские хлебососы очень мне неприятны. То есть я считаю, что нужно устраивать таким подонкам бойкот, прям по полной программе. То есть вышел такой крутой, вы там что там балаболите, мы тут работаем. Чего ты работаешь, ублюдок? На кого ты работаешь? На себя и на Путина ты работаешь, скотина. Артисты вообще. Работают они, работники хреновы. От их работы, блядь, только в России все хуже и хуже становится. Россия гибнет от такой работы. Они могли бы не работать. Вот предположим, в России ни один человек не работает. А мы пользуемся только теми национальными богатствами, которые есть. Причем не сами запустили каких-то ушлепков, которые качают нефть, там что-то коробчат, работают там, блядь, и все. А отдают только долю народу. Еще бюджет бы был, блядь, 300 миллиардов, что ли? Да, помилуй бог, обоссаться. Какие нафиг 300 миллиардов бюджет? Ну, как минимум был бы триллион. Всех бы накормили нахер. Всех абсолютно. Работаешь, не работаешь, на тебе деньги, иди жри. И самое главное, что те, кто работал, за счет таки, такого количества денег, они бы получали гораздо больше. Потому что денег-то в обороте было бы больше. И вот эти вот работники нам рассказывают, как они там наработали, блядь. То есть можно было бы вообще не производить никаких, блядь, колбас там странных, так далее. Все покупать в Швейцарии, в Голландии, во Франции. Ну, где заблагорасуется? Кто что любит, да? И все было бы при этом, абсолютно. И палец на палец можно было бы не делать при этом. А здесь вся страна въебывает, блядь. Представляешь, получают копейки, люди, работающие, нищие. И, а эти на благо страны работают. Да нахер такое благо-то? Кому оно нужно, это благо? Вот так в такое, в кавычках. Так, вот заведующий детсадом в Краснодаре ребенка заставил целовать землю. Я видел людей, которых я покатал на самолете, которые целовали землю, такое было. А вот детей я не понимаю. То есть совсем уже... Окончательно уже упуленные. Да, Путин подписал закон о надежном Рунете. Безнадежный Путин подписал закон о надежном Рунете. Вот твое мнение, как ты считаешь, смогут они заблокировать интернет и сделать надежный Рунет? Ну, насрать на конкретно могут, технически это все реально. Они могут прижать провайдеров, которые будут блокировать э, сайты, ведь Украина, обладая меньшим финансированием, эта акция смогла заблокировать, все провайдеры были обязаны заблокировать все, что связано с российскими соцсетями, и это, э, в принципе, реально просто в Украине было проще именно там перечень сайтов, которые заблокировать. Что хотят они заблокировать, мне не вполне ясно. Тысячи-тысячи сайтов, Навального, нас что ли, я не знаю. Вот. То есть я думаю, что там ну, будет Я, я допускаю, что у них все это получится, если они сделают интернет, который будет еле двигаться, такой, и, да, у них может и получится. Вот тут мне напомнили, что Мираторг, это э, вот этот гендиректор Линник, это брат жены Медведева. Да, я забыл сказать, так оно и есть. Это брат жены Медведев. Это все вот это вот Лилипутинщина, все это, вся эта мерзость тут рассказывает. Они нам рассказывают, как они работают и заработались вот эти твари. Они нам рассказывают, как они родину любят, блядь, и учат нас родину любить. Может, они нахер уйдут куда-нибудь. Мы сами без них будем и Родину любить, и все остальное артисты, блядь. Я представляю, какой-нибудь брат жены, какого-нибудь президента в любой стране, что-нибудь там залупил бы такое. Да, я думаю, что и от президента бы ничего не осталось. Представляешь, так нечто подобное, может ли быть во Франции? Да, вы чё? Там был этот брат жены сидел день в стороне, его спрашивали, он говорит, не, я не могу ничего сказать, ну вас нахер, сейчас что-нибудь не то скажу, там будет полная жопа. Не, брат жены это еще неплохо, потому что при Путинщине там любой, кто чемодан носил, становится олигархом, дзюдо тренировал, Ротенберг стал олигархом. То есть все распределено среди тех, кто просто сидел, бухал. Ходил, охранял, носил, даже анонировал с Путиным. Ну, да. все получили, стали олигархами. То есть, так что тут даже хоть родственник какой-то. Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев. Ну как ты считаешь, очередь из украинцев будет за российским паспортом? Ну, я думаю, криминалитет Востока с удовольствием второй паспорт себе сделает. Я думаю, все захотят сделать, ведь а, они же не будут официально, то есть Украину оповещать, скорее всего, об этом. Они сохранят два паспорта, то есть они будут жить на Востоке, и в случае чего они побегут в Россию, там у них уже есть паспорт. Я считаю, что это просто очередная экспансия Путина и провокация, и также гибридная война, и все. И поэтому а, в ответ Зеленский сказал, что там будут а, раздавать... А, здесь проблема заключается в том, что Зеленский сейчас не, не обладает никаким большинством в Раде, чтобы он сказал, он это просто технически пока не может притворить никак в жизнь. Хотя мы... Значит, сейчас отступление, институтом поздравили Зеленского с, с, с избранием и направим официальное письмо о том, что мы как раз являемся как а, юридической структурой, все, кто а, с нами связан, потому что мы сейчас уже партнеры мемориала, того самого, который признал часть артподготовщиков. Благодаря а, моим ходатайствам признали а, несколько артподготовщиков, это Стрекалов а, и Свящев Билан, а, они, кстати, признаны мемориалом, Вячеслав Вячеславович. Всем, то есть вам хорошо известны. И поэтому, конечно, если Зеленский и кто-то будет раздавать гражданство, то мы, конечно, попытаемся войти в комиссию, потому что нам это интересно. У нас по всей Европе люди, реальные узники политического протеста, преследуем, в том числе и я, я в том числе сижу без гражданства, все-таки у меня урезанные права, и мне это тоже не очень нравится. Вот. Поэтому мы вот отреагируем на этот значит, пост Зеленского. Другой вопрос, что Путин тоталитарный правитель, и он, как сказал, так и, так и будет. Но Опять же, это политические игры. Путин пытается заигрывать с Украиной, одновременно ведет гибридную войну. Все это, как обычно, обманка для увеличения криминогенной ситуации на Востоке. Ничего хорошего. Это не несет. Несет только то, что приехал, убил, уехал в России, спрятался. все. Я думаю так. Ну да, но Зеленский сам вправе давать гражданство кому он захочет. Это же право президента, он может подписать человеку любому украинский паспорт. Поэтому зачем ему советоваться с радой, когда он может это сделать отдельными своими актами, да, отдельными своими указами. То есть, Технически да. Но я да, Можно создать, все создать комиссию по, этому, по гражданству, я думаю, такая уже создана при Порошенко. Но если нет, он может ее создать. Она готовит документы. Для этого не обязательно закон готовить. Для этого можно персонале, чтобы получали. А так и лучше. Если будет закон, значит всякая сволочь может. А так. Персонально каждый человек, который посмотрели, что он реально бо борец с путинщиной и так далее. Ну да, потому что Порошенко выдавал гражданство не нескольким людям, э и его критиковали как раз потому, что он и не стал это делать, а никому особо не выдал гражданство э с тем, кто пытался здесь укрыться, и убежище тут никто не получал, и а сейчас все надеются, что Зеленский изменит кардинально эту ситуацию. Вот. То есть все-таки э, Украина хоть как-то будет помогать тех, кто борется э, с криминальными режимами, ну, в первую очередь с путинским. Вот ну, пи да, пишут, Вячеслав, добрый вечер, мы просим вас открыто призвать всех на всероссийскую забастовку 5.05.19 напротив Музария Ленина в Москве. Я думаю... Навряд ли там много народу соберется Такие вещи готовятся заранее За очень долго Поэтому Я не думаю, что имеет смысл Призывать на всероссийскую 5.05.19 года Ну, если кто-то придет на забастовку Ну, ради бога ну я говорю, такие вещи задолго готовятся Так, потом И... Пишут, так может, Украина и Россия начнут выдавать общие паспорта. Вы знаете, это, безусловно, случится, но только тогда, когда это будет общеевропейский паспорт. Вы же понимаете, что когда Украина и Россия будут частью Евросоюза или какой-то над структуры, над государственной или, может быть, даже государство Соединенные Штаты Европы возникнет, как вы помните у классиков марксизма до да, Соединенных Штатах Европы. Вполне допускаю, что такое возможно, реально, это не идея Наполеона Бонапарта, и, в общем-то, она жизнеспособна. Если все остальные идеи уже притворены в жизнь, то почему эта идея? вдруг не, не, не может быть реализовано. Да, но, Шлаф, а, Шлаф. С, а? при, при При жизни, при живом Путине это точно не произойдет. Нет, потом. я не про живого Путина. Это... Воды утечет, понятно, что какой нахер Путин нужен, он тут в Европе, кому-то это сволочь. Нет, конечно, то есть это, это должна быть нормальная Россия, это должны быть нормальные условия, это, в общем-то, ватничество должно быть искоренено, то есть это через поколение будет. Но оно будет обязательно, то есть если кто-то по-другому там рассматривает из ватников, что вот сейчас а, Россия а отобьется от путинщины и восстанет против всего мира. Бля, тогда нахера от путинщины-то отбиваться? Будет то же самое, будет та же самая путинщина. Только, только будет не Путин, блядь, а хуютин какой-нибудь. И будет все то же самое, абсолютно. Поэтому в России появились новые дорожные знаки выделенная полоса трамвая, диагональный пешеходный переход. Я, ты знаешь, вот, э, считаю, что надо и на, надо к нашим зрителям обратиться, что сделать тоже знаки новые, такие вот, кстати, в 2011 году я опубликовал в своем живом журнале, найдите, посмотрите, это был декабрь 2011 -го года, новые знаки, там, очень смешные они были, конечно. И сейчас нужно продолжать делать знаки и вешать. Вот я считаю, что два должно быть знака, которые посвящены путинщине. Это знак писец, да, то есть вот такой, ну, перед этими полигонами вешать этот знак мусорными, там, писец, ну, такой зверек писец просто, да, там какой-то, и знак полный писец то есть такой же зверек, только такой жирный, толстый, но это полный писец такой вот, ну, эти знаки надо вешать где-нибудь там перед путинскими дачами, там полный писец какой-то на развалившихся школах и так далее. Привет из Праги, Вячеслав, привет Праге. Очень бы хотелось побывать там, но, к сожалению, сейчас я не выездной, а здорово было бы по Карлову мосту пройтись на Вацловской площади. И самое главное, самое любимое мое занятие это посещать оперу да, Пражскую, где впервые была премьера, была премьера Дон-Жуана. Очень люблю я эту оперу Моцарта Дон-Жуан и с удовольствием прям сходил бы в пражскую оперу на Дон Жуана. Скажите, господин Мальцев, правда ли, что Путин отдал Россию до Урала китайцам, а вы сами не видите, что ли? Нужно не у Мальцева спрашивать, нужно по делам судить. Посмотрите, всю тайгу вырубили, то, что не вырубили, поджигают, это горит и никто не тушит. Путин принципиально это не тушит, то есть выхуривают людей. Да? Смотрите, что происходит со местным населением за Уралом. Ну что, это геноцид, по-другому это не назовешь. То есть все программы, которые Путин запускает, эти программы не, там, они не касаются местного населения. Они как раз касаются будущего, так сказать, с китайцами и без, без нас. Так. Центробанк нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу через акции объединенной воен... вагонной компании. Представляешь, мы давным-давно уже прикалывались на эту тему, еще, я не знаю, тысячу лет назад, когда сказали там, в Центробанке тоже, давным-давно было, что возможны вот такие варианты отмытия через какие-то акции. Да это же классика, я помню, читал кого-то, я уже даже не помню, кого я читал, то ли финансист это, то ли кого-то из американцев, да. Так там такие уходы в 20-е годы 20-го столетия были, то есть какая-то фирма образовывалась, печатала акции, сами друг у друга покупали эти акции, задирали их, поднимали, ну то есть они только сами покупают эти акции на бирже, а потом вкладывали туда государственные деньги в эти акции. В том числе, ну не государственные, а именно всякие пенсионные деньги или деньги акционеров и так далее. Это классический способ э, увода бабла. И они тут вот открыли Америку, говорят, вот видите, как мы их вскрыли. Вскрыли, когда они уж все деньги увели. Молодцы, вскрывальщики, блядь. Минздрав предложил запретить призывы к ВИЧ-отрицанию. Чего они всегда что-то хотят запрещать вот Мне, например, похеру, там отрицают ВИЧ, отрицают там, что Земля круглая, ну пусть отрицают Вы как-то, да с, э, Ваша задача Вести, нести разумное, доброе, вечное То есть обучать людей и так далее Это ваша задача Вот Минздрава задача, в том числе Пропаганда здрав Здоровый образ жизни и здравоохранения Да, то есть там, что люди не должны заниматься самолечением, там, вовремя обращаться к врачу, там признаки заболевания им рассказывать и так далее, и так далее. Даже в советский период, в какой-нибудь избе читальный, какой-то избаш, да, то есть тот, кто командовал избой читальный, он должен был там людям рассказывать. Что нельзя там к знахарям ходить, что надо к врачам ходить. Бля, сейчас полная жопа, конечно. Так, вот просят подтвердить, что Путин гомосек. Ну, я, вы знаете, читал это только у, у, из воспоминаний его, этой уборщицы, которая сейчас живет в Соединенных Штатах. Она утверждала, да, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Я, в общем-то, за ноги его не держал, поэтому не подтверждать, не опровергать я это не, не могу. То есть это не установленные факты, и он не имеет ни малейшего значения. Вы же понимаете, что Путин извращенец, там, это совершенно очевидно, потому что он делает. А уж в как, какой степени он там может, как он уж какашки ест, я же не знаю. Это, это, это, нужно. Да, это нужно у него самого в трибунале будет спросить. Судебную психиатрическую экспертизу надо доскональную провести, чтобы понять очень глубокую, с кем мы имели дело. С человеком, который имеет ядерную кнопку и может нажать ее. В Госдуму внесли второй законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. То есть вот пытаются, значит, как-то... Ну, ну, с одной стороны, это ЛДПР пытаются попиариться, с другой стороны, в общем-то, тема такая животрепещущее тут, ну, в основном, конечно, ЛДПРшники для пиара это делают, ну, еще, может быть, для самоудовлетворения какого-то. В Госдуме прокомментирует сообщение об обмене венесуэльских, обмане венесуэльских военных, то есть рассказывают, что военные не хотели делать переворот военный, они не знали, их пригласили военных, говорят, приезжайте, они приехали, а там, ёп, переворот. И они вот как курвощи попали, не знали сами, что они делают переворот. Об этом сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Блять, каких дураков он в России не сеют, не пашут, они сами родятся. Пресс-секретарь Лукашенко заявил, что Беларусь не против назначения нового посла, и как мы и ожидали, Путин сменил посла в Беларуси этого Михаила Баббича э -э, припудренного. Ну, мы это и ожидали, собственно, но не это была причина того, что Лукашенко так вспылил и ну, убежал от Путина. Я думаю, что причина политическая. Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии. Вот ты знаешь, я не понимаю, почему такое внимание к Турции. Эрдоган обсуждает с Путиным там и так далее. Ну, давайте вот рассуждать логично. Да? Вот вся рабочая сила в Европе – это турки. То есть, турки бегут из Турции, потому что там херово. да? Вот я здесь знаю, по крайней мере, четырех турок, которые убежали из Турции, говорят, очень там плохо, им здесь нравится гораздо больше. Нужно понимать, что такое Турция. Турция – это... 800 миллиардов ВВП, 800 миллиардов, ну, для сравнения это я не знаю, с кем сравнить, да, там, взять, например, там, ну, страны, с которыми реально надо разговаривать, да, ну, США, да, США, там, 20 триллионов, Китай – тоже под 20 триллионов. И Турция меньше 1 триллиона. У Польши больше триллиона. У Польши ВВП больше триллиона. С Польшей Путин не разговаривает, а с Турцией разговаривает. Да? Что такое Турция с точки зрения территорий? Ну, это 780, ну, 800 тысяч квадратных километров, из которых основная масса – это горы и пустыня. Да? Ну, 8 саратских областей. Ну, ладно. Мы будем считать большая территория. Территория там чуть больше, чем во Франции, да? Какое население в Турции? В Турции под 80 миллионов человек. Ну, такое же население в Иране, например, да. Такой же, ну, такое же население во Франции, чуть меньше во Франции, такое же население чуть меньше в Великобритании, такое же население чуть больше в Германии. Но в Германии, Франции и Великобритании совсем другая экономика, совсем другая армия, совсем другая политика. И что-то Путин с ними так, как с Турцией, не обнимается, не пытается обниматься. Хотя они, конечно, значительно сильнее. Что такое... Турция по военным расходам. По военным расходам Турция это меньше 20 миллиардов долларов в год на военные расходы. Что такое 20 миллиардов долларов? Ну Испания 20 миллиардов долларов тратит. Ну столько же, сколько Турция. Чуть меньше 20 миллиардов. То есть с Испанией Путин не разговаривает. Канада больше Турции тратит на военный расход. Канада. Австралия больше Турции тратит на военку. Австралия, можете себе представить. Так что, я уж не говорю про всех остальных. Турции нет ничего вообще. Путин, блядь, вот как черт в грешную душу цепился в эту Турцию, потому что Эрдоган хочет с ним, ну или там делает вид, что хочет с ним дружить. Ну или имеет компромат какой-то на него огромный. Вот он дружит там с Ираном, с Турцией. Кто такие Иран с Турцией? Да нет никто. В рамках мирового сообщества. Арсисты, да? Вот Израиль. Так это наоборот. А? Идут, идут э, в разрез мировому сообществу. И Путин всех, э, как это, маленьких и больших тиранов считает своими дружками. И он думает, что вместе с ними, взявшись за ручки, обнявшись, поцеловавшись, они отстоят свою Независимость, потому что Путин хочет жить вечно, и он хочет, чтобы. Любого... Чем больше маленьких тиранов будет, тем Путин дольше проживет, он так думает. Пока вот, будут есть, заниматься Всех тиранов, которые только существуют на земле, сложить ВВП этих тиранов. Да лучше нет, даже ВВП не надо. Военные расходы этих тиранов. Вот взять Турцию, взять там Иран взять Северную Корею, хотя они абсолютно разные, они никогда не объединятся, но предположим, что они все вместе, вот они все, взять Путина там с его военными расходами, взять, я не знаю, там все племена вот эти, которые там с копиями, которые, помнишь, там была фотография, что подписали военный договор там с, с этими, блядь, с Украиной. Ну, да, да, да, да, да все это будет гораздо меньше 100 миллиардов военные расходы в год. Намного меньше. Ну, где-то приблизительно там 80-85, если вот все туда взять, 85. И одно НАТО, где триллион, ну, даже, предположим, 100, вот я что-то забыл, кого-то не сосчитал, 100 миллиардов военных расходов. И там НАТО без Японии, без всяких, без а, Южных Кореи, которые, естественных их... Соратник без Австралии и так далее. У них у, а, у НАТО только у Североатлантического блога триллион. И как они пиписьками хотят мериться, я что-то вообще не понимаю. Безумцы, совершенные безумцы. Путин поздравил нового императора Японии, блядь. Нужно ему поздравление Путина! А новый император Японии действительно выступил, сказал, что там он будет выполнять то, что положено выполнять, будет символом государства, нации и так далее. Ну, в общем-то, надо пожелать ему здоровья, успехов и всего самого-самого. Усё, Слава, хватит за Турцию, я уже засыпаю. Проснись, проснись. Тут вопрос а, в чате, Зашел в чат. Значит, Евгений Вольнов, притом я проверил, это реально он оригинальный, говорит, спрашивает. Слава, когда революция? Когда революция? Она идет, революция. Революция в России идет, может быть, это не быстрый путь, но вот я сегодня разговаривал с одним человеком и приглашал его в гости к себе. Говорю, приезжай, он говорит, да я уж надеюсь, что ты к не приедешь, потому что, ну, как бы ситуация в России такая, что все может рухнуть. В один прекрасный момент. Мы, конечно, этому способствуем. Мы способствуем, чтобы режим Путина рухнул. И те, теми действиями, которые видны всем, и теми действиями, которые не всем видны, способствуем тому, чтобы революция в России победила. Так что, виваля революцион. Или пишут, и... медленно, медленно идет революция. Ну, на той России, что ж запрягают долго, ездят быстро, помнишь? Запрягают долго и ездят долго. Ну, ездит долго, да. Захарова провергла заявление Помпео о том, что РФ уговорила Мадуро не покидать Венесуэлу. Я думаю, что его никто не уговаривал, ему просто не предоставили возможности сбежать. Сказали, сиди тут, ну тебя нафиг. Мадура объявила о провале госпереворота. Очень смешно, еще ничего не закончилось, как в том анекдоте. Помнишь, когда чувак там э, лезет по горе в связке в альпинистской, а тот, который у него на связке что-то э, ну там неправильно что-то сделал и соскользнул. Ну, и он чувствует, что сейчас тот его утащит. Он раз и перерезал веревочку, тот улетел, туда летит. И он кричит ему «Васек, ты не ушибся?» А тот отвечает «Да не, я еще не долетел». Вот приблизительно с Мадуро то же самое, он еще не долетел, поэтому на госперевороте о провале он может что угодно <связать> заявлять. Вот, и вот... Мадура заявил, что Помпео, значит, наврал, что он пытается покинуть Венесуэлу, но для, та, для этого все признаки. А об этом говорили все признаки. То есть 300 миллионов долларов перевел в российские банки. Для чего? Вы ну, покупать там гречку, что ли, решил? Гуайда призвал венесуэльцев продолжать протесты 1 мая и а, вот у военной базы Карлота у военной базы устраивались демонстрации, пострадало 70 человек. Американцы сделали то, о чем мы говорили еще с месяц назад. Закрыли воздушное пространство над Венесуэлой. Помнишь, я месяц назад говорил, все медленно очень делается. Это первое, что они должны были сделать, это закрыть воздушное пространство. Но пока они для американских компаний это сделали, а должны были для всех. То есть поставить по границам в Колумбии, в Бразилии и так далее, свои средства ПО, сказать, лучше не летайте, будем сбивать. Ну, не только ракеты, конечно, самолеты, чтобы принуждать их выполнять данное, так сказать, решение. И все. То есть закрыли воздушный процесс по просьбе Гуайда. Гуайд написал бы Маляу, прошу вас помочь закрыть, да дабы там Мадура не вывез все эти миллиарды, миллионы и так далее. И все. Я думаю... Будет пример, пока Мадура его выкинут, а от Венесуэлы ничего не останется. Вообще все развалится. У них там и света уже нет, самолеты не летают, денег нету. Но все равно за Мадуру кто-то держится. Мальцев, ты марсельезе, на каком языке сегодня поешь? Да я ее всегда на французском пел, да, Лонзон, фандаля патрия. И так далее. Почему ее на каком-то другом надо? На русском она, кстати, и вот рабочая Марсельеза мне никогда сильно не нравилась. Но на русском языке «Варшавянка» гораздо лучше звучит. Да? Вот если сравнивать песни, которые изначально были на другом языке, то «Варшавянка» гораздо лучше сделана. Американским авиакомпаниям запретили, так, это я прочитал, Трамп созвонил с Макроном после попытки госпереворота в Венесуэле. Ну, надеюсь, они будут что-то предметное обсуждать. Помпео и Лавров в среду обсудят ситуацию в Венесуэле, заявил Болтон. Ну, то есть сейчас, вот, в настоящий момент, они обсуждают, только я не понимаю, зачем. Зачем американцам обсуждать с Путиным ситуацию в Венесуэле? Кто такой Путин? Кто такой Лавров? Нахер они нужны? Я понимаю, там США рядом находятся, я понимаю, там есть американские государства, которые в определенную лигу, так сказать, собрались, и они решают свои вопросы у себя дома. путин -то кто такой? Почему Путин-то у них дома должен вопросы решать? Вот, и Небензя поставил на место постпреда США на заседании в ООН. Это вообще обхохочется. То есть, этот... Постоянный представитель США сказал, так называемые страны гаранты... А, сейчас по-английски тут извиняюсь. Так, так, так. Гаранты а, астанинского процесса, да? Так называемые страны гаранты астанинского протест, процесса. А... Небензя ему в ответ сказал, что хочу сказать уважаемому представителю США, что не так называемые страны а гаранты, а настоящие гаранты астанинского процесса, ну просто клоун какой-то. И чем же эти настоящие гаранты гарантируют? то Чем они могут гарантировать ситуацию в Сирии? А? У них даже ни сил, ни средств на это нет гаранты, хреново. Я думаю, там находящийся рядом Израиль обхохотался по поводу гарантии, которые эти гаранты дают. То есть из израильтяне прилетают и, и мгновенно в любой точке Сирии могут разбомбить иранцев там и свалить оттуда и совершенно безнаказанно. Вот. <CUBE> и... <с dunno> В Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число боевых жертв в Триполе выросло уже до 345. Ну, достаточно много уже. Так, сколько времени? А я не вижу. А, сейчас. Семь минут. Лайки. Да, еще. да, да, да, да. Дон призвал молдавских политиков прекратить геополитические войны. Представляешь, то есть товарищ ездит к Путина за чемоданчиками с деньгами, и прекратите геополитические войны, да? Какие нахрен геополитические войны? Это конкуренция, она и должна быть, безусловно. Люди, которые занимаются политикой, должны конкурировать. А иначе, если они все так, как вот у Путина, да, там, Шобла все, вся построилась в иерархию, и три горла сосуд Россию. В Чехии в отеле разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским. Конституционный суд принял такое решение, потому что там обращались в суд, что в 2014 году в отель не пускали спортсменов каких-то, которые не хотели признать Крым украинским, так вот суд сказал, что кого хотят, того и пускают, и даже по политическим соображениям. Очень хорошо, кстати, очень хорошо. Трамп подал в суд на Банк. то есть он требует, чтобы суд Южного округа штата Нью-Йорк запретил Дойчбанку давать Конгрессу информацию об участии Трампа и его семьи в финансовых операциях Deutsche Bank. Можете себе представить. А Deutsche Bank это как раз тот банк, который отмывал путинское бабло, если вы помните. И как-то странно, то отмывал путинское бабло, а там же и Трамп со своими денежками. И хочет, чтобы это э, никто не знал. Как в том, помнишь, мультике про золотую антилопу. Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним. Помнишь, там, по дешах деньги сравнивал, да? Интересная тема. Байден заявил, что Трампу грозит импичмент, если он связался с Россией. Да, вот тут сквозняк. Сквозняк Метаз, к сожалению, да, Трампу не, не выписали импичмент, как мы не ожидали, но ничего страшного, на второй срок, я думаю, он точно не попадет. Ну, смотря, чем он будет делать, то есть нельзя про кого-то говорить, что точно куда-то он не попадет, все будет зависеть от его, от его действий. у него еще есть в резерве время, но пока не видно, чтобы он что-то предпринимал. Вот. И э, Слав говорил, в июне Матура уйдет. Я не говорил конкретно в июне. Я надеялся, что он уйдет и не такой дурак. И я, кстати, говорил тогда насчет июня, что если он уйдет, то он может сохранить там, грубо говоря, башку и даже денежки свои. Ну и не сесть в тюрьму. Сейчас вы видите, уже все. То есть, давно это порог, точка невозврата пройдена. Если он уйдет, что его будут ловить по всему миру как преступника, и кончится он очень плохо. Да, потому что, ну, конечно, он спрячется где-нибудь в России, да, а потом путинская власть рухнет, и мы его с распростертыми объятиями отдадим. Трамп 60 раз за час обрушился с критикой на Джо Байдена в Твиттере. То есть Байден вот сказал по поводу импичмента, и, и раз, раз в минуту он его сосил в Твиттере. Трамп, я имею в виду, посол США раскритиковал условия встречи с обвиняемым в шпионаже Уиллоном. Представляешь? То есть э, такие, ну, должны консульскому отделу э, предоставить условия встречи один на один там э, и так далее, а там После визита в посольство США опубликовал в Тритве сообщение, где перечислила возмутившие Хансмана правила СИЗО. Правила такие. Не читать вслух письма от семьи, не подписывать доверенность, не говорить ни о чем действительно важном. Разрешить консульский доступ не дать возможность для откровенного разговора – это, честно говоря, насмешка. Ну, естественно, они для этого и делают, чтобы чисто формально все это. Но они могли бы консулам, с ними ничего не случится, они могли бы совершенно спокойно это все проделать. Что им руки, что ли, стали ломать, там выкидывать бы оттуда? Конечно, нет. Вот. суд приговорил Ассенжа к 50 неделям тюрьмы за то, что он нарушил условия освобождения под залог, спрятался в посольстве Эквадора и теперь отсидит 50 недель. Интересно, это будет последняя его отсидка или что-то будут еще ему предъявлять. Бутина заявил, что экс-сенатор Трошин отказался от контактов с ее семьей. То есть вот Трошин, на которого она работала, он перекрылся. Помнишь, как это? Родина тебя бросит, сынок. Дочка, родина тебя бросит. На шоссе в США выпали доллары из грузовика, и как это неудивительно, их большей частью собрали. Я имею в виду Какие-то граждане собрали, и они уже не вернулись к владельцу. Обычно там, когда выпадают деньги, их собирают и отдают владельцу. А здесь 30 тысяч долларов улетело, а собрали только, ну, в смысле, я имею в виду, вернули только 2489. Парламент Гондураса отменил реформу здравоохранения и образования. Представляешь, Гондурасе решили реформу провести, а народ она не устроила. Народ стал восставать и все, и сказали «Не, не, никакой реформы не будет, вы правы, молодцы» и так далее. Так вот мир устроен. Мальцев, ты сдулся, похоже, раньше больше времени уделял идеи народовластия, что случилось, Вячеслав, дай людям конкретный план действий. Вы знаете, вот эти люди, которые требуют конкретный план действий, это те сумасшедшие в основном, которые, так сказать, паразитируют на моих идеях, ничего они не получат. Это те, которые хренососят Мальцева, а кроме как слова народовластие ничего они не знают, не выучили. И сейчас для них принципиально получить какую-то еще от Мальцева информацию новую, не буду я на них работать. Пошли они нахер. Да, я сразу вспоминаю Мориса Симашко, Моздак. Там очень хорошо, это вот в конце последней строки, мог прочитать, там у, у злодей один, упырь такой конкретный по имени Мордан. Вот, он а, да, вот этот Мардан охранником работал, ну вообще говно полное, и, а тогда были идеи Маздака, такого мага, очень популярный, поднялась очень большая волна народной и так далее, а потом этот маг исчез куда-то. Вот. И вот всякие люди начали выдавать себя за этого мага и рассказывать его идеи. Но этих людей начали бить и очень активно по всей Персии. И вот последняя строчка – это о том, как вот этот Мардан… Пришел там и выдает себя за этого мага. И как это смешно выглядит. То есть вот эта строчка как там слон испугался, блядь. когда там гаркнули, слон испугался и убежал. И этот маг с него, ну не маг, а вот этот мордан упал и так далее. И вот приблизительно то же самое. То есть мы будем обсуждать это, эти дела только своими сторонниками, самыми ближайшими сторонниками. Планы на будущее. Никакие, мы, никакие идеи сумасшедшим придуркам мы давать не будем. Им достаточно того, что они бегают, орут на родовластие. Ну и пусть орут. Так... Боб мне спрашивает, скажи, да нет, о чем речь? Я, я не пойму. Вот ну, и мне скажи, а что сказать? Да что нет. Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось, перестали не пишут. Человек пишет, я смотрел Дудя, Колыму, сильный крут. Но я еще не посмотрел, у меня просто не было времени, ни секунды. Я вам клянусь, то есть. Так, получается, что я пока не имею времени посмотреть. Надо сейчас открыть донат. И вот теперь тут понять, как это сделать. Изменился изменилось несколько тут интерфейс. Потому что я через Hangouts сейчас Ивана пригласил. Сейчас я одну секунду. Поскольку был эфир. Так. Так, так, так, сейчас. Ага. Так, Юра Госдеп, очень хорошо, партия народовластия без элитных членов и элитных дыр, спасибо, спасибо, Горячев Иван, с праздником, всем свобода, равенство и братство, Иван, я ваше письмо зачитывал там, Спасибо большое. Всех тоже с праздником. Зачитывал вот в прошлой, ну, сегодняшней программе, ну, там, по письмам она была. Денис Владимирович, привет на студию. Спасибо огромное. Сергей Шушинская, озвучивать не надо. Спасибо. Привет родителю вашему. Вот. Да, хорошо. Хорошо. Андрей, как вы... Как, а, а как инвалиды будут жить при вашем правлении? А то, честно, в нынешнее время лучше сделали бы эвтаназию. Андрей, инвалиды, как, собственные пенсионеры, как, собственно, и все те социальные группы, которые являются потребителями бюджета, должны получать максимальную пенсию. Такую, которую даже вот... Ну, грубо говоря, трудно платить. Почему? Потому что это способ, я, та экономика, которую мы поддерживаем, она предполагает, значит, будущий вариант. Вот помните, Бернанки, когда был феодером Всемирного банка, заявлял о том, что лучше всего разбрасывают деньги с вертолета. Ну, то есть, вот разбросали для того, чтобы они эти деньги шли в экономику. Вот это разбрасывание денег с вертолета. Только нам смысла нет разбрасывать с вертолета. У нас масса людей, которые могут потребить. Мамаши, инвалиды, пенсионеры, военные. Учителя, врачи, то есть те, кому мы можем, если, предположим, мы всем минимальную, совершенно минимальную сумму, я за гораздо больше, там, одну тысячу евро определяем, то эти деньги, деньги эти есть, деньги есть гораздо больше, если не воровать то, что воруют сейчас, но эти все деньги придут в экономику. Путинские крадут эти деньги, покупают яхты, покупают э, дворцы там на, на Лазурном берегу и все остальное прочее. Куда, в чью экономику идут эти деньги? Во французскую экономику, в экономику... Штата Калифорния В экономику штата Флорида и так далее Они должны идти в экономику России Как их пустить в экономику России Как заставить тратить деньги В России, если платить деньги Каким-нибудь чиновникам Говорят, давайте вы будете им платить большие деньги Но они их также уведут Эти деньги, они же не поверят К сожалению, чиновники Не поверят в Россию Поэтому нужно платить большие деньги Тому, кто никуда их не уведет Никак он не уведет он будет покупать еду, он будет покупать услуги и так далее. Поэтому для нас это супер выгодно. Если кто-то там не верит в добрую волю, там Мальцева, то поверьте в то, что новая экономика предполагает только такой вариант. Нет другого варианта вбросить деньги в экономику, только этот. Кот Верный Мариночка, Слава, привет, всем нашим тоже денежка наделал, сегодня вдруг пришла такая мысль, вот Россия э, кичит с победой, над... а это уже вчера был над фашизмом, но в антигитлерской коалиции было около пяти стран, да, вчера я это прочитал, так, сейчас попробую, а, так, обновить, и посмотреть, кто еще что написал, так, так, так, так, так. ага, так, все, больше никто здесь не написал. Я следующий открою, да? Следующий. Угу. Так, так, так. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Иван Белецкий. Мы провели только что эфир по поводу значит вот народовластия организации партии и движений народовластия по всему миру то есть во всех так сказать, регионах земли как бы может это весело не звучало но мы к тому идем так Александр Надела а это уже вчерашний да, соратник Виталик на мобильную студию Спасибо, то есть, да, тут вот здесь, ага, так, никак не могу выйти, сейчас, секундочку, так, давай тогда, Иван, давайте я сейчас пока, у меня да. да, есть... да. говори тогда. Хочу сделать объявление. Сейчас картинку поставлю. Угу. Говорим о о оппозиции путинскому режиму. Алексей Клемишин, он был посажен на принудительное лечение, направлен на, по поводу... Значит, якобы нападение на здание Лубянки, это известный и националист, и он был значит, участником бессрочного протеста, я слежу за его деятельностью, очень активист серьезный. И вот он в течение нескольких недель его направлен на принудительное лечение, Притом лечили-лечили, якобы он вышел, поведал нам историю, ну, в общем, пострадал за идею, к счастью, не посадили, и я лично узнал, как там проводится это лечение в кавычках, это прямая карательная психиатрия, карательная медицина, производится таким образом, что в любого человека здорового, нездорового, без разницы. Это, конечно, здорового, потому что по политическим мотивам его забрали. Его закалывают разными препаратами для ослабления психологической активности, отмирают эмо... ну, клетки мозга, мозг в прямом смысле усыхает, у человека перестают работать эмоции нормальной жизнедеятельность, ну, превращается в овощи, и чем дольше карательная вот эта психиатрия занимается а, субъектом, тем дольше ему от этого отходить. То есть, а, действительно, лоботомия сейчас не применяется, но они по неким справкам легко направляют людей на а, вот эту карательную психиатрию, и в итоге человек выходит овощем, и ему требуется потом реабилитация. Чем дольше и сильнее его кололи, чем больше у него были передозировки, то есть тем дольше ему потом восстанавливаться. Это может длиться неделями, месяцами, то и годами потом приходится восстанавливаться, потому что мы ну, узнали точно, как это происходит. Выжить можно, да, не смертельно. Он вышел, не отказался от политических своих идей. Естественно, ему внушали там, любить Путина. Но сама по себе эта терапия, она вызывает и мучения, похоже на вечное похмелье. Человеку неделями плохо, и в итоге у него вся активность падает. И после его выхода, и еще долгое время, а у некоторых и ну, годами падает активность. Так вот, это по сути криминальная медицина, которая сейчас применяется против оппозиционеров, и вот э, человек, которого мы многие знаем, на данный момент прошел там более двух недель а вот такое вот первое, ну это принудительное лечение, и при даже, по-моему, не в рамках того дела уголовного, по которому его обвиняют, а в рамках там административного нарушения, что он там вошел в здание ФСБ с криками что-то, и в общем... Ну, потому что у него дело в здании ФСБ, и он туда пошел выяснять, какие обстоятельства, и за это сел в психушку. А на нем еще висит уголовное дело по а, якобы хулиганке поджогом фаера этой двери Лубянки, той самой-самой на Лубянской площади. Так что пожелаем здоровья Алексею, а, всякое фуфилство, которое там говорит, что он подставной, человек страдает, человека сажает, человек в психушке сидит, а всякое не знаю, мразота среди мелкой оппозиции на человека, который реально страдает, в отличие от других кураторских, начинает по поклубить. Знаете, что это все ФСБшники, они и ломают человека, еще обвиняют его в подставе, как меня всю жизнь преследовали, уже другое государство признало, уже вообще нахожусь в другом мире, условно говоря, и все равно с Россией летит на меня говно, что я там провокатор, чисто с точки зрения даже <coughs> юриспруденции я уже не, не имею никаких связей с Российской Федерацией, так что можете э, заглохнуть, пожелаем, и пожелаем здоровья Алексею Клемишину. Да, желаем здоровья, и тут вот, э, что-то хотел я, Т так ты интересно говорил, что я, я заслушался и, и забыл, забыл, что хотел тут, а мне спросил, черт один что ты старый, мол, на Турцию? Ну, во-первых, я не на Турцию тяну, а на Эрдогана, потому что Эрдоган диктатор, безусловно, и злодей, и, в общем-то, такой путинского пошиба, я очень не люблю диктаторов и злодеев, сильно не люблю, поэтому, конечно, Эрдоган для меня... Ну, тем более он абсолютно безидейный, безин... неинтеллектуальный, то есть вот такой классический путинский диктатор, то есть такой дурачок, который благодаря каким-то партийным делам, благодаря помощи какой-то со стороны выбился куда-то, а потом вдруг возомнил себя пупом земли турецким султаном, да? Поэтому меня, конечно, напрягает Эрдоган. А Турция чё, чем он меня может напрягать? Абсолютно ничем. Вот. И спрашивают, делал ли я шашлыки? Сегодня я сегодня целый день работал, э, с самого утра, и, в общем-то, и, и ничего не успел. Не то, что шашлыки, просто поесть не успел. Вот сейчас мне там какой-то. Приготовили только не шашлык, я так понимаю, какую-то еду приготовили. Я поем, наконец. А где ваши доказательства? Это пишет. Какие ваши доказательства? Доказательства. Да, да. Вот. Всех рабочих с праздником. Поздравлять, не только рабочих. Это праздник труда, понимаете, труда. То есть вот... Люди труда, они везде. Вот, кстати... кстати хотела открытие сделать еще в начале эфира. Все говорят, левацкий праздник. Он, он, это международный день труда, отмечается больше, чем в 140 странах мира, в том числе в США и Японии, которые точно к левым движениям не имеет отношения. И главное, там началось все это с США в свое время забастовки. Поэтому просто, просто совок он так успешно это сейчас окрасил. На самом деле это международный день, не имеет отношения, националисты мы в России его с точки зрения правого движения также отмечали, потому что день правой солидарности был. В этом году запретили всем-всем-всем, правый блок не смог значит, провести мероприятие сегодня. Во Франции очень любят, ну, у меня где-то записано, есть запись, я почему-то... Надо начинать выкладывать, в том числе и старые записи, которые сделаны для понимания Франции. Вот во время различных праздников тут есть интересное такое развлечение. Это люди, которые занимаются, ну, кузнецы, которые занимаются ковкой, чего-нибудь, вытаскивают передвижные кузнецы. Такие телеги, вот в этой телеге кузня такая, там все, меха, там, жаровня и, и так далее. И, в общем-то, при тебе все раскочегаривают, Металл нагревают и при тебе выковывают, ну, там, какие-то вещи, которые э, идут как поделки. То есть ты можешь даже прямо заказать, там, подойти, и вот, интересно, они сидят, отдыхают, когда у них что-то горит, да, вместе поют «Интернационал». В основном это, конечно, мужики огромные, с такими банками, здоровенные, но есть и дедушки старые, такие мастера, вот, и вот они, интересно, работают у заглядения, вот это вот во время праздника труда и во время других праздников. Ну, сегодня я не видел, потому что я сегодня был загружен, а вот в прошлый раз, в прошлое 1 мая как раз я попал на такое мероприятие, даже где-то оно на видео у меня записано. Мальцев, а чем ты работаешь руками, Али? а ты только знаешь людей, которые работают руками, то есть другой работы нет. Это вот Путин вам рассказывает, как он работает. Путин руками работает или чем он работает? Блядь, жуть, конечно... Огромное количество дураков сюда приходит. Ну, тролли, я понимаю, вот тролли, которые сюда приходят, я понимаю, зачем они приходят, срать. А зачем приходят дураки? Вот они слушают, слушают, слушают, как у Райкина. Слушал я вас, слушал, ну и дураки же вы все, помню. Так вот я пришел, чтобы, чтобы задать вопрос такой кайферный. А ты чем работаешь, блядь? Нет, я, блядь, безделюю. Вот опять, чей Крым, в в башке у людей? Достань Крым из своей глупой головы, вы него, нет никакого Крыма вообще, забудь про Крым. Твой он Крым, считай, что Крым твой, все. Слава, ты разве не видел, как Лукашенко ебал Путина стулом? Нет, не видел, я видел, что... То есть я слышал, я даже видео не смотрел. Мальцев, ты языком работаешь, понятно. Ну, для того, чтобы работать с языком, нужно один орган, знаешь, который, может быть, у тебя отсутствует. Это голова. Глава нужна, чтобы работать с языком, а иначе получается полная херня. Вот человек пишет, я реставратор, а работаю руками, а если не подумать, то лучше не работать. В любом случае, если человек не думает, то лучше вообще не работать. Спасибо, что вы нас смотрите. Так что, когда, Иван, давай договоримся, будем мы по... Народолаз сейчас надо усилиться, наверное, в субботу, наверное, мы проведем эфир, а потом... Ты... У тебя в субботу эфир, Да. Да мне без рая, я могу и два и нет, субботу. Нет, ты, ты менять ничего не надо, пусть он у тебя в субботу, но ты сможешь еще и, и по народовластию пообщаться в субботу. Ну, конечно, я ну думаю, что в субботу, надо, субботу мы сделаем народовластие, не да. надо, потому что там более топово, с вами будет более интересно людям, а в воскресенье я Белецкий лайф. Хорошо, ну давай так сделал. Не, я и думал, может быть, днем пообщаться. Ну хочешь вечером. Во сколько у тебя эфир вечером в субботу? У 9 по Москве, да? Ну отлично, нет вопросов. Хорошо, договорились. Так, Вячеслав, мая всероссийская Бастов, 16.00 напротив Мавзолея Ленина. Все объединяемся. Ну я с удовольствием готов, так сказать, это пропагандировать, чтобы была всероссийская забастовка. Всероссийская забастовка, всероссийская стачка – это то, что надо, то, что в конце концов может Путину перебить ноги. Спасибо, до свидания, да здравствует революция. За народовластие, друзья, до новых встреч.